50 статей, алфобитный город, let's go! Алабама, Алабама, Аляска, Аризона, Арканзас, Арканзас. окей. Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Килавир, Флорида, Джорджия, этот я знаю, это страна в Европе. Хавай, Элинас, Идахо, Индиана, Инди... Инди... Инди... Индиана, Йова, Хансис, Кетуки, Лужина, Марилан, Машинсу, Мичи, чью чью щитц, масса чью щитц. Си Ми Си Пи Пи, Ми Си Си Ми Си Пи Пи. Монтана, Небраска, Невада, Нью Хэмпшир, Нью Джерси, Нью мексика Нью Йорк, Норт Каролина, Норт Аката, Ахью, Акклахума, Ариган, Но Ну, ну пенсии, пенсионирование. Родисланд, Слэнд, Сауткаролина, Саутакута, дениси Тех, Техас. Но я имею в виду Техас, Утаг, Вермонт, Верджиния, Ия, Вирджиня. Вашингтон и Вест-Верджиния, Висконсин и Виоминдж, or Вайоминг as